Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях, что именно вас интересует. Давайте советы, будем обсуждать, комментировать это все. И я дальше буду снимать ролики по вашим интересующимся вопросам. Так, давайте теперь перейдем к нашему отчету. Сегодня 23 день нашего эксперимента. Заходим на сайт WarpO, обновляем страничку. И выписываем данные. Берем подтвержденный баланс. Подтвержденный баланс у нас составляет 1 миллион шестьсот тысяч двести тридцать Сатоши. Вставляем в калькулятор. Прибавляем неподтвержденный баланс. Неподтвержденный баланс у нас составляет сто пятьдесят шесть тысяч двести девяносто три Сатоши. Теперь прибавляем наши выплаты, которые происходили с 31 августа. А именно 15 миллионов 60 тысяч 630 сатош. И записываем наши показания в табличку. Получаем 16 миллионов 817 тысяч 153 сатош. Сегодня у нас 22 .09. записываем показания по эфириуму теперь записываем показания по декреду заходим на сайт coinmine.pl Выписываем наши показания, 0,2507 декрета, прибавляем неподтвержденный баланс 0,007 декрета и получаем 0,2514 декретов. Теперь выписываем курс эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko курс эфириума, обновляем страничку. Видим курс эфириума составляет пятнадцать тысяч пятьдесят три рубля. Теперь записываем курс декрета. Заходим на сайт Конгека курс декрета. Обновляем страничку. И видим, курс декрета составляет 1858 рублей. Теперь записываем показания по количеству намайненных криптовалют относительно рублю. Берем наше показания по эфириуму. Вставляем в конвертер валют на сайте CoinGecko. И получаем. 2531 рубль 63 копейки. То же самое делаем с декретом. Берем показания наши декрета, вставляем в конвертер валют и получаем 467 рублей 30 копеек. Так, как видите, с этими спадами и поднятиями курса у нас получается. По декрету за сегодня мы добыли 20 копеек. А по эфириуму мы заработали. эфириум мы заработали 60. 66 рублей. Все, всем большое спасибо за просмотр. Приходите завтра. Завтра будет новый отчет. Не забудьте подписаться на мой канал. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Right, I dream. Had a dream.